А зачем кислород кожа? Мне, например, всегда мало. Поэтому Рима звучит кислород. грустно. Звучит очень грустно, кислорода катастрофически не хватает, ваше отражение в зеркале перестает вас радовать категорически. Эта разработка была сначала медицинской, пока Фаберлик не придумал, как же ее использовать в косметике. Курьерская служба, которая несет кислород точно по адресу. Это абсолютно новый формат препарата, который появился только сейчас на рынке, и вы найдете его только в нашем ассортименте. Будьте внимательны к своей коже, относитесь к ней с ней заботой и она скажет вам спасибо Здравствуйте, с вами Faberlic Beauty Lab, проект о красоте, трендах и инновациях косметического рынка. С вами я, щедровицкая Екатерина, и мы начинаем. Что мы знаем о кислороде? Что его вырабатывают деревья и мы им дышим? И что без него не проживем и пяти минут? Но есть и то, что знают не все. Например, кислород появился в атмосфере 3 миллиарда лет назад. Или что? Его будут получать даже на Марсе. К сожалению, далеко не все знают, как важен кислород для нашей кожи. Почему кожа грубеет, становится тусклой, как подзаряжать кожу в моменты стресса, как продлить молодость и сияние. Сегодня вам об этом расскажет главный эксперт Центра научных разработок Фаберлик Рима Корнеева и бренд-директор Екатерина Дубовка. Мы начинаем. Екатерина, спасибо. Рима, здравствуйте. Как добрались? Добралась, но с большими приключениями. Сегодня, наверное, не мой день. И таксист попался странный, слишком разговорчивый. Ехала долго, собрала все пробки, все светофоры. Просто ужас, ужас. Жаловался на жизнь, на жену, на бензин, на машину, на все на свете. Хотя бы доставил по адресам. Доставил, но пришлось идти пешком, потому что, что, что у меня разрядился телефон. Я на эти случаи с собой всегда ношу Powerbank. У меня их два. Но их тоже надо заряжать. Действительно, когда уже изобретут вечные зарядки, вечные двигатели. Пока все думают, как получить энергию, где ее добыть, вечный двигатель нам нужен, всем необходим, просто категорически. Фаберлик все придумал. Фаберлик придумал, как из кислорода получить энергию. Рима, я думаю, что нашим зрителям очень интересно узнать вообще, зачем кислород кожа. Ну, тогда придется начать с самого начала. Мы дышим, дышим. Дальше кислород поступает куда? В легкие. В легких распро... попадают в сосуды и начинает распространяться по всему организму. И, в общем-то, достигает отчасти кожи. Кислород нужен как энергия. А, да, соглашусь. Все-таки нехватка кислорода отражается в первую очередь на общем состоянии организма. Да, это головная боль, хроническая усталость, слабость. Но и кожа. Кожа тоже реагирует. Кожа будет серой, тусклой, будет выглядеть достаточно э, бледной. И вообще это все называется общим словом гипоксия. Поэтому кислород коже необходим как энергия. И все дело в анатомии. Кожа устроена таким образом, что самый верхний слой не имеет сосудов. Это означает, что кровеносные сосуды не доставляют в самый верхний слой кожи кислород. Кислород поступает частично из воздуха просто просачиваясь через эпидермис, и частично из сосудов, которые расположены в более глубоких слоях дермы. То есть все, что сколько попадет, ну столько и попадет кислорода. Вот это мне нравится больше всего, сколько досталось. Мне, например, всегда мало. 15 литров каждый день. Именно столько кислорода необходимо нашей коже. Осталось понять, где их взять, эти самые 15 литров кислорода. На самом деле, действительно, кислорода катастрофически не хватает. И все проблемы, которые связаны с его недостатком, будут отражаться на вашем внешнем виде. И вообще, кислород – это более того, мы сидели все это время в заперти. Увы. У нас была удаленка, у нас был карантин. И надо сказать, что многие истории продолжаются, поэтому кислорода катастрофически не хватает. Да, я знаю, что в норме концентрация кислорода в воздухе 21%. Но сейчас такая погода на улице, что даже выходить не хочется. Я вас разочарую, кислорода отнюдь не 21%. Если бы вы жили в лесу, вокруг вас была девственная природа, то, возможно, кислорода и было бы 21%. Но сейчас в мегаполисе, в Москве, ну, не более 16%. А если вы прогуляетесь куда-нибудь в промзону, там вообще будет 12, не более чем. Поэтому очень кисло... грустно. Звучит очень грустно, кислорода катастрофически не хватает, и поэтому нужно что-то предпринимать. Да, согласна. То есть обеспечить кожу кислородом становится все труднее. Это отражается еще и на общем состоянии организма. Головная боль, хроническая усталость. Но и кожа выглядит тоже не лучшим образом, она серая, тусклая, прекращается процесс сияния. То есть ваше отражение в зеркале перестает вас радовать категорически. Почему? Да потому что затрудняется целый ряд физиологических процессов. Кожа перестает обновляться, на поверхности скапливается слой отмерших клеток. Вот эта толстая броня, которая перестает отражать естественное здоровье, естественный солнечный свет, перестает сиять здоровьем и красотой, это во-первых. Во-вторых, обновление про не только кислород, это энергетическая батарейка, которая должна подпитать клетки кожи для того, чтобы все метаболические, физиологические процессы шли на том высоком уровне, как в молодой коже. Увы, к сожалению, когда кислорода не хватает, этого не происходит. Дорогие зрители, знаете ли вы, какие компоненты отвечают у нас за молодость? Это коллаген, эластин и гиалуроновая кислота. Именно их синтез замедляется недостатка кислорода. И без кислорода снижается иммунитет кожи, потому что кислород и его производные – это наше оружие против микроорганизмов. Еда и кислород – это источники энергии. Для того, чтобы еда превратилась в энергию, нужен кислород. Это закон в химии и физике. Но, к примеру, если вы сегодня съели кусочек шоколадки, а кислорода вам не хватило, то из шоколадки, из глюкозы, шоколад, получится всего лишь 4 молекулы энергии. И машина не едет. Это очень мало. Рима, как-то все плачевно это звучит, прям как сегодня ситуация с такси утром. Ну, примерно так. А если бы кислорода было бы достаточно, то из того же самого кусочка шоколада, из, той, из глюкозы, которая там содержится, было бы 20 молекул энергии. И машина бы поехала. Это уже звучит оптимистичнее. Я думаю, нашим зрителям не терпится узнать о способах доставки кислорода в кожу. И как же доставить кислород в глубокие слои кожи? туда, где уже схлопнулись капилляры, где уже бессильны наши важные помощники эритроциты, которые должны доставлять кислород. Нужно создать систему, которая могла бы захватывать кислород и доставлять ее, его в глубокие слои кожи. Частицы должны быть настолько маленькими, чтобы глубоко проникать через неповрежденные кожные покровы. Такая особая система доставки экспресс-такси, курьерская служба, которая несет кислород точно по адресу. Да, именно это и сделали специалисты компании Фаберлик, изучая кислород и механизмы его доставки в кожу с 1997 года. И это открытие, эта разработка была сначала медицинской, пока Фаберлик не придумал, как же ее использовать в косметике. И, кстати, я должна заметить, речь идет уже о пятом поколении косметики. Это новая серия Global Oxygen, которая уже успела получить премию инноваций. Да, международная премия «Время инноваций», полученная буквально пару дней назад. Рима, давайте для наших зрителей на пальцах расскажем, как эта система работает и почему это действительно инновационный продукт. Это действительно инновационный продукт, потому что новая система, мы назвали Never Stop Energy, то есть своеобразный вечный двигатель, работает совершенно безупречно. Во-первых, это прежде всего у нас, наш замечательный новофтем. Это доставка кислорода в кожу снаружи и изнутри. Как он работает? Эта курьерская система доставки, во-первых, растворяет кислород и привносит его в глубокие слои кожи. С другой стороны, в составе новофтему-2 есть специальный ингредиент, который расширяет сосуды и запускает активный процесс микроциркуляции. Открываются запустевшие капилляры, и кровь начинает поступать даже в самые-самые дальние уголки кожи. То есть, по факту, мы с вами имеем такое двойное дыхание снаружи и кислород изнутри. Но это еще не все. Для того, чтобы кислород стопроцентно усвоился кожей, необходимо, чтобы он попал в саму суть клетки, то есть в ту самую маленькую энергостанцию, где происходит само образование энергии. А там, там есть два важных ингредиента – витамин С и глутатион. В норме постепенно витамин С у нас расходуется, глутатион тоже. Но мы создали специфическую систему, которая не позволяет расходоваться избыточно и витамину С и глутатиону, у нас нет утечки кислорода. Все будет усвоено абсолютно, абсолютно полным образом. То есть стопроцентное образование энергии без потерь кислород будет употреблен именно для превращения его в тот самый бесконечный источник, который будет заряжать клетки кожи и создавать уникальную систему энергетической подпитки. Римма, если я правильно вас поняла, клетки активны, они превращают кислород в энергию, а энергия без потери – это, по сути, вечный двигатель. Энергия без это, по сути, вечный двигатель, это, безусловно, так. Кроме всего прочего, Global Oxygen – это персональная атмосфера для вашей кожи, персональная атмосфера для каждой клетки вашей кожи. Global Oxygen – это еще и батарейка, которая будет постоянно подзаряжать клетки кожи энергией. Энергия в тех, в тех ситуациях, когда вы испытываете стресс, когда вам не хватает кислорода, когда кожа страдает от гипоксии. ну То есть, во всех случаях жизни – это самый главный источник энергии, который необходим для того, чтобы кожа всегда быть молодой и сияющей. Ну что, собственно, нам ждать? Представим зрителям новую серию и весь полный, полноценный бьюти-ритуал гармоничного ухода за собой каждый день. Начнем с очищения? Начнем. Очищение — это стартовая точка любого бьюти-ритуала. В Global Oxygen вы найдете два средства. В первую очередь это нежная пенка, которая прекрасно справится с демакияжем и нежно очистит вашу кожу. И есть второй замечательный продукт — кислородный мусс. А если вы будете использовать вместе с бьюти-аксессуаром специальной сеточкой, то вы достигнете огромного облака пены, который прекрасно справится с демакияжем. Ну а следующий этап мы помним. По правилам тактики и стратегии ухода за кожей мы должны провести процедуру тонизирования. Это не просто тоник, это особый формат. Это мусс, кислородный энергетический бустер, который... Мусо, пеной распределяется по поверхности кожи и насыщает каждую клетку кислородом. Наносим на кожу, распределяем, ну а дальше, дальше мы должны его закрыть. Кстати, да, действительно это абсолютно новый формат препарата, который вообще появился только сейчас на рынке, и вы найдете его только в нашем ассортименте. Уникальная кислородная пена. Да, не упустите такую возможность попробовать этот уникальный продукт. Ну а дальше следующим этапом, затонизированием, конечно, идет более питательное среда, это крем. В нашем ассортименте вы найдете либо увлажняющий, либо питательный крем. В зимнее время, конечно, мы рекомендуем больше питательный, так как он богат маслами, дополнительными маслами. Ну и, конечно же, не забываем об уходе за кожей век. Кожа век это самое уязвимое место на нашем лице. Кожа тонкая и требует особого внимания и ухода. И у нас для этого есть абсолютно превосходное средство. Легкий, мягкий крем, нежнейший, как облако, будет ложиться ровным тонким слоем на кожу, избавлять вас от темных кругов и отеков под глазами. И самое главное, конечно же, снабжать кислородом и энергией. А также для специального ухода есть два продукта. В первую очередь, это кислородная маска. Она держит влагу буквально как магнит. Активизирует локальную микроциркуляцию, насыщает кожу кислородом. Идеально подойдет также для косметических процедур или предвидительной самоизоляции. Используйте 1 два раза в неделю. Ну и, наконец, кислородный бальзам – это пятое поколение нашего легендарного кислородного бальзама. Чем он отличается? Отличается максимальной концентрацией кислородного комплекса, работает на все 100. Естественно, вопрос, как его применять, где его использовать? Во-первых, это самостоятельное средство, которое может помогать вашей коже избавиться от гипоксии, особенно в период изоляции и ношения масок. Кислородный бальзам действительно прекрасно можно носить просто под обычную маску, которую вы носи, вынуждены, точнее, носить, Каждый день, практически везде и всегда Второе, его можно носить как сыворотку под любое косметическое средство Неважно, Global Oxygen или прочие препараты из других серий Тем не менее, с Global Oxygen он будет сочетаться совершенно идеально Как его еще применять? Можно применять как СОС-средство Его можно использовать в каких-то экстренных ситуациях Когда появились воспаления на коже Или вдруг неожиданная аллергическая реакция Что бы ни случилось, кислородный легендарный бальзам Поможет избавиться от любых косметических проблем и дерматологических, надо сказать, тоже. Рим, действительно, потому что я получаю огромное количество запросов в обратной связи, и этот продукт, как пишут, да, это просто must-have домашней аптечки. Ну что же, дорогие наши зрители, будьте внимательны к своей коже, относитесь к ней с заботой, и она скажет вам спасибо. И будет работать на все 100, как наш Global Oxygen, снабжая его каждую клетку кислородом. Итак, друзья, сегодня мы узнали, что Global Oxygen – это бесконечный источник энергии. С вами был проект Faberlic Beauty Lab. Подписывайтесь и узнавайте новое. До свидания!